Приветствую всех! Меня зовут Людмила Осипова. Я приглашаю на марафон, который начнется 27 ноября 18 часов вечера и продлится три дня, как остаться живым человеком. Как остаться живым человеком в, в условиях современного мира, во всех тех процессах, в том числе и биологических, и эмоциональных, и физических, и химических, которые происходят. Только полезное понятное, конкретное, простое, что можно сразу применить и посмотреть на результат. Жду вас 27 ноября в 18.00.